Этот сайт был продан за 155 тысяч рублей. Почти 200 годовых просто на сайте, которым ну, не занимались. Это все-таки история про то, как увеличить свой капитал. С какой суммы начинать можно? С 10 тысяч рублей. Могут быть ошибки, которые могут стоить, стоить потери сайта. Моя задача показать, что это действительно просто. С этого момента доход начинает поступать к тебе. Самое замечательное, то, что накосячить достаточно сложно. Если есть хорошие, качественные статьи, которые отвечают на запрос пользователя, нам этого уже достаточно. Помнишь, когда была тема с написанием романов, когда использовались литературные рабы для того, чтобы написать большое... Интересное чувство, когда ты смотришь, там, ага, было 100 долларов в день, стало 150 долларов в день, и ты говоришь, о, прикольно. И при этом все это время ты продолжаешь получать доход. Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Рад всех вас видеть. Сегодня мы с вами вновь будем говорить о инвестициях в доходные сайты. Как на этом можно зарабатывать, какие здесь есть сложности, подводные камни. Некоторое время назад мы провели интересное интервью с Андреем Мерколовым. И после того видео было большое количество самых разнообразных комментариев с вопросами, возражениями. Со словами, что все это ерунда или наоборот, все это гениальная штука. И э, мы решили разобраться, поглубиться, углубиться дальше в эту тему, разобраться поподробнее. Э, для тех, кому это направление интересно, я думаю, что будет очень важный контент. Разбираться будем с э, Андреем Меркуловым, экспертом номер один по доходным сайтам. Упрощенно для тех, кто э, смотрит на это с точки зрения пассивных инвестиций или почти пассивных. То есть я нахожу, ну, разбираюсь в теме, нахожу какой-то сайт, вкладываю деньги в его покупку и ну, какое-то продвижение и создание контента. И затем он а, за счет рекламы приносит мне постоянно пассивный доход. То есть упрощенно. Правильно ли я схему понял? Ты сейчас показал практически идеальную схему, то что ты после покупки вкладываешься в написание статей. То есть подразумевает то, что ты занимаешься развитием этого сайта, потому что по факту большинство этого не делает. Они покупают проект, владеют им какое-то время, могут наполнять там одну-две статьи в месяц ну, для того, чтобы номинально поддерживать, что сайт живой, и потом его продают. То есть можем, например, вот один из... Примеров таких сайтов выбрал. То есть у нас есть несколько типов сайтов, в которые мы инвестируем. Есть основные и большие проекты, мы вкладываемся в их развитие. Мы пишем много контента. Есть, скажем так, такие среднички и мелкие сайты, до которых не дошли руки. То есть если посмотришь на третий слайд, в 2018 году купили сайт делай бизнес.com за 64 тысячи рублей. 64 500. Соответственно, на четвертом слайде это доход, который Google, то есть мы купили, смотри, там мы взяли сайт изначально, который был просто набором из страничек. После покупки мы разместили код Google и код от Яндекса, соответственно, код Google дал 445 долларов за это время. Код от Яндекса там принес немного, 4000 рублей. Ну, мы не сильно как бы им заморачивались. Соответственно, на слайде шестом, там я разместил скриншот у продажи. То есть, обрати внимание, то что э, трафик на сайте практически не изменился. То есть, э, как было 300 посетителей, так и осталось 300 посетителей. Но при этом этот сайт был продан за 155 тысяч рублей. То есть, на той же самой бирже... А почему? К... Почему так дороже? То есть... Э... Купили за 64, продали за 155. Из-за чего его оценивают настолько дороже? Смотри, есть, опять же, есть несколько моментов. То есть это не то, что там купи и продай. То есть первое, мы когда покупали сайт, во-первых, мы торговались. То есть есть техники, которые позволяют очень неплохо скинуть цену сайта. Например, в этом сайте у него не было популярной системы WordPress, то есть это был просто набор HTML страниц, которыми никто не хотел заниматься, то есть ты не можешь на этом сайте ничего разместить, мы заплатили 10 тысяч рублей, там примерно, там плюс-минус даже не 10, если я не ошибаюсь, в районе 5 тысяч рублей, для того, чтобы нам этот сайт перенесли на WordPress и все статьи разместили уже на нем. То есть за 5 тысяч рублей мы фактически создали дополнительную ценность, за счет которой этот сайт был продан. Ну то есть мы его продавали уже как систему, в которую человек, любой не технарь, может публиковать статьи, размещать, они будут хорошо заходить в поисковые системы и на седьмом слайде результат то есть по факту что получилось За 4 500 купили за 155 тысяч продали за все время он пока он у нас был мы получали с него доход итоговая выручка 126 тысяч рублей то есть почти есть годовых просто на сайте которым ну, не занимались то есть если следовать логике то, что сайт можно наполнять увеличивать его ценность, да, вот как был один из комментариев в предыдущему выпуску: то, что а почему бы не купить однокомнатную квартиру и улучшив ее там сделать. Ну, он на примере сайта, да, который может стоить и полтора, и два миллиона рублей. Купить такой проект, его улучшить и продать за 4-5 за миллионов рублей. Это очень а что, так... а что, Андрей, а что такое итоговая выручка 126 тысяч? Она из чего собирается? Это выручка, получается, от рекламы контекстной и, и минус сумма продажи минус сумма покупки то есть выручка от продажи плюс выручка от э, контекстной рекламы то есть э, продали за 155 минус 64 угу. это получается примерно 90 плюс 31 тысячи плюс тысячи понял до да, 126 да похоже угу. ну то есть это один из э, примеров и таких э, кейсов их э, большое количество то есть, и при этом я понимаю то, что многие говорят, зачем продавать крутые, хорошие сайты, если можно, ну, например, владеть ими вечно, купить и владеть ими вечно. На самом деле, я почему расписал именно четыре шага, то, что мы купили, разместили блоки, получали доход, что-то публиковали и потом продали, потому что все-таки стратегия доходных сайтов, это стратегия с очень высокой доходностью, то есть, это все-таки история про то, как увеличить свой капитал. И здесь скорость гораздо важнее, чем вот этот регулярный денежный поток. Потому что все-таки IT-сфера, это сфера, которая очень быстро меняется. Если недвижимость, мы понимаем, она сдается и 5 лет назад, и 10 лет назад сдавалась. И, скорее всего, через 10 лет назад тоже будет пользоваться спросом. Тут на самом деле меняется все гораздо быстрее. Поэтому... Но вот эта история с продажей, она позволяет нам получать, например, двухлетнюю доходность там просто за счет того, что мы просто продаем этот сайт. А нет ли здесь такого, что устаревает уже данный контент, что сайт перестает работать, что в принципе люди уже все сместились в социальные сети, в телеграммы, в мессенджеры, а не смотрят просто текстовые статьи, тем более статьи, которые были давно написаны? Отличный вопрос, смотри. То есть сейчас, если мы говорим про 2020 год, и мы понимаем то, что очевидно, что есть тренд на YouTube, очевидно то, что есть тренд на Instagram, ну вот также всегда будут темы, которые ты, ну, у тебя не придет в голову искать ответ в YouTube или в Instagram, например, да? когда тебе нужны какие-то детали, либо какая-то структура. Ну, например, как конкретная бизнес-идея, конкретный бизнес-план, таблица, расчеты. То есть что-то, какие-то детали, которые ты, скорее всего, на ютубе не найдешь. То есть, либо инструкции по использованию чего-либо, да, например. Либо какой-то медицинский вопрос, либо юридический вопрос. Вот представь, есть какой-то супер детальный вопрос на тему, ну, условно, основания, по которым судебный пристав может признать торги арестованным имуществом, не да? Естественно, скорее всего, видео на эту тему ты не найдешь. Но статья с большой долей вероятности тебе будет показана в поиске. Человек перейдет, а владелец сайта заработает на партнерской программе за счет того, что продаст консультацию юриста. Ну, Это один из примеров. Хорошо, Андрей, у меня еще большое количество вопросов от, и от меня, и от... Угу наших подписчиков, кто писал к нашему прошлому видео вопросы. Кстати, если не смотрели, посмотрите, я под видео дам ссылочку на наши прошлые записи. Но я знаю, ты подготовил пошаговый план старта. Mm -hmm. Давай расскажи, пожалуйста, чтобы, наверное, часть вопросов, может быть, снимется уже. Ну, то есть, основную стратегию мы определили. Ты можешь купить сайт, развивать его и потом продать, либо ты можешь продолжать им владеть. То есть, первые сайты мы покупали в 2016 году именно сайты информационные. Да? Потому что разработкой сайтов мы занимаемся с 2011 года. У меня была своя веб-студия, и мы делали сайты на заказ. Тут конкретно, если мы говорим про создание информационных сайтов, то мы рассматриваем пошаговый план с двумя стратегиями. Первая – купить, владеть, развивать. И у нас действительно есть там срез из пяти самых крупных проектов, которыми мы занимаемся постоянно и постоянно их улучшаем. То есть такие сайты могут стоить несколько миллионов рублей и... Это нормальная цена для них. Соответственно, если мы говорим о перепродаже сайтов, то это, наверное, все-таки некие сайты под развитие. Поэтому для того, чтобы начать, нужно, во-первых, определиться с бюджетом. То есть, за какую сумму ты готов Начать инвестировать в сайты. То есть, можно начинать с, с... какой суммы начинать можно? С 10 тысяч рублей. То есть, один из кейсов, мы с тобой в прошлом видео рассматривали то, что сайт был куплен по маникюру за 10 тысяч рублей и продан, по-моему, за 47. Но суть в следующем: то что такой сайт покупаешь, и обычно ты его покупаешь под развитие. То есть, когда, например, у тебя есть 10 тысяч рублей на старте, ты находишь себе подходящий проект, и потом ты начинаешь по чуть-чуть у -чуть него инвестировать. там Ты можешь инвестировать по 500 рублей, просто заказывая статьи по нашей формуле. То есть, те статьи, которые будут и в 2020 году генерировать хороший стабильный трафик, и подчеркну, не устаревать. Потому что устаревание – это все-таки проблема тематики. То есть, если, ну, например, один из самых примеров, как раз есть стоп-факторы, которые мы не рекомендуем, при выборе сайта, например, какие тематики быстро устаревают. Если сайт посвящен какому-то личному кабинету. Например, как пользоваться личным кабинетом Сбербанка или ВТБ, либо еще что-то. То есть, когда меняется дизайн, тебе по факту надо менять весь сайт свой собственный. И таких, такие сайты мы изначально не рассматриваем. Но при этом есть вечно зеленые тематики, такие как бизнес-идеи, инвестиционные идеи, различные. Не знаю, инструкции, справочники и так далее. Все то, что может жить максимально долго. Например, если сельское, это сайт... Сельское хозяйство. У меня у товарища сайт, посвященный выращиванию помидоров и огурцов. Говорит, безумное количество там, посетителей. Как правильно выращивать помидоры какой-то особой марки? Их оказывается сотни сортов этих помидор. Он уже экспертом стал. Ну вот, и у меня тоже, кстати, появилось недавно три сайта по огородной тематике, и там десятки тысяч посетителей в сутки просто, которые интересуются этой темой. Поэтому это как раз ну, один из факторов, то, что сайт надо выбирать, стараться с вечной зеленой тематикой. После этого, когда мы отобрали, я рекомендую на старте несколько проектов выбирать. То есть это усиливает твою позицию, потому что если ты выбираешь один сайт, ты в него вот нашел, и ты считаешь его уже своим, тебе будет трудно торговаться. Когда у тебя есть несколько вариантов, ты совершенно спокойно объясняешь продавцу о том, что я готов его забрать там на 30% дешевле, просто потому что у меня есть еще 4 сайта, с которыми ну, сейчас я рассматриваю покупку. Потом происходит сделка через гаранта. То есть гарантом выступает биржа, Биржа TLDR это самая, ну, пожалуй, наверное, единственная нормальная биржа сайтов в мире. Я думаю, ссылочку мы также оставим. Соответственно, все сделки, большинство там тысячи сделок, они проходят через нее. Что, прошла сделка? Гарант это что имеется в виду? Что... Я, заплатив, уверен, что сайт ко мне перейдет. Да, либо а, совершенно верно, да, ты перечисляешь деньги гаранту, продавец начинает передачу тебе сайта, после того, как ты сайт и домен получил, гарант перечисляет ему деньги, то есть ты нажимаешь на кнопку, ты говоришь, то, что все окей, все нормально, и гарант уже переводит деньги продавцу, то есть сделка без рисков, escrow счет, так называемый. Четвертый шаг – это мы принимаем сайт после покупки. То есть э, там есть особенности, как его принять таким образом, чтобы ну, ничего не забыть. Потому что в этой точке э, могут быть ошибки, которые могут стоить, э, стоить потери сайта. Такие примеры были, в том числе и от, э, скажем так, непорядочных продавцов, но все это решается чек-листом которые мы даем своим студентам то есть в принятии нужно быть просто внимательным. при этом большую часть вопросов вот здесь тоже интересная штука. то есть смотри в шестнадцатом году мы очень сильно заморачивались, то есть мы сами переносили сайты на хостинг, мы, очень много чего делали самостоятельно Сейчас в сделках я не участвую От слова совсем То есть мы делаем каким образом Это вот чит-код для тех, кто ну, Решит действовать самостоятельно И решит, что ну, обучение не надо И так нормально То есть мы регистрируем хостинг там же Где хостинг у владельца сайта То есть продавец, допустим У него сайт на Бигете, Например, мы там же регистрируем Тоже на Бигете, Соответственно заходим и через поддержку бесплатно переносим этот сайт к себе на аккаунт. Все. Это занимает буквально там час времени, и сайт уже абсолютно полностью принадлежит тебе. С передачей домена там тоже... Ну... Андрей, вот я ничего не понимаю в этих словах. Ага. Передать сайт на хостинг, бигет, через ага. поддержку, как-то это сделать. А каким образом это все мне реализовать, вот, если я не особо разбираюсь? А, есть... Ну, смотри, во-первых, в любой теме надо постараться все-таки начать с обучения, то есть я всегда так делаю и искренне советую, если ты хочешь инвестировать сайты, я бы не стал бы повторять путь собирания граблей, я бы сходил к нам на мастер-класс, как минимум на открытый для того, чтобы чуть больше в деталях разобраться, потому что мы сейчас в формате интервью с тобой этот пошаговый план ну разбираем ну, в коротком формате на бесплатном мастер-классе я каждый шаг разжевываю, там, два с половиной часа мы разбираемся в этой теме. То есть, начиная от выбора с примерами, со скриншотами, как это происходит. То есть, моя задача показать, что это действительно просто. То есть, есть, на самом деле, предубеждение, что сайты – это история чисто для технорей, которые... Ну, вообще там программировали 10 лет и потом пришли в эту тему. На самом деле нет. У нас очень много студентов, которые вообще к IT не имеют никакого отношения. И там он может себе совершенно спокойно купить один сайт и просто переписываться в, по почте или в Телеграме с поддержкой, которая ему все делает. Причем все делает бесплатно. То есть сейчас уровень... Uh, уровень вот этой бесплатной поддержки, он настолько вырос, если раньше нужно было там иметь в штате программиста и свой собственный сервер, то сейчас за 160 рублей в месяц и получишь круглосуточную поддержку для своего проекта. А что дальше? Что дальше? Вот мы, допустим, приняли как-то сайт, разобрались с техподдержкой, что далее? Ну, то есть мы купили сайты нам перенесли сайты мы переполучили домен то есть адрес в интернете оформляется на вас это самое основное то что он фактически прием из двух шагов после этого мы размещаем свои рекламные коды это также для этого не нужен программист есть но опять же есть решение которые уже продиктованы опытом то есть после там десятков сделок которые мы провели самое простое это попросить продавца поставить ваши коды на сайт после того как вы совершили сделку это практически все на это идут, это не очень сложно, и в целом, ну, большинство из них соглашается, то есть я еще ни разу не встречал того, чтобы продавец, например, отказался это делать, как минимум можно попросить его сказать, слушай, запиши, пожалуйста, инструкцию, либо там напиши мне в тексте скринами, где конкретно эти коды вставляются, и еще ни разу мне человек не отказывал, то есть мы размещаем рекламный код, все, с этого момента доход начинает поступать к тебе. А что значит, вот, ну как, как мне разобраться, какие рекламные коды туда вставить, то есть вот как мне правильно на Google, на Яндекс это все завести? Это мы все показываем в видеоуроках, то есть конкретно где регистрироваться, как это создается, даем рекомендуемый обвес, то есть каким образом размещать. Ну, в целом можно просто получать инструкцию от продавца, который тебе расскажет, ну, это видно визуально. То есть мы, когда в процессе обучения мы показываем, как отличить эти блоки, какие блоки выбрать. Это, в принципе, ну, не очень много времени занимает. То есть в течение там полутора-двух недель человек может себе разобраться в основах выбора сайта, Купить этот сайт, провести сделку И начать получать доход то есть, И при этом самое замечательное То, что накосячить достаточно сложно То есть если просто идти по шагам Ну, во-первых, можно начинать с небольшой суммы да? То есть быть Гарри Поттером И там, сразу покупать сайт За 2 миллиона рублей, наверное Ну, мы так сделали в 2016 году Но я бы, наверное, не рекомендовал Этим путем идти Но то есть, задача Хорошо. первого проекта это опыт То есть некий такой, знаешь Как это? Очень сложно на пальцах показать то, что на экране компьютера показывается за 2 минуты. То есть нажми сюда, зарегистрируйся здесь, получи вот этот блок, вставь себе на сайт. А все остальное опционально, то есть после того, как у тебя появился, ну, ты разместил свои рекламные коды, в принципе уже можно идти просто сразу к шагу 4 и выставлять сайт на продажу, но... А я все-таки предпочитаю то, чтобы сайты у меня были там год, полтора, два года. Это такие фоновые проекты, и основные я владею там 4-5 лет ими. То есть я стараюсь все-таки, не стараюсь там быстро избавиться от сайтов, и поэтому если ты все же планируешь заниматься его развитием, то есть не просто получать доход, да, а, например, и постараться его как-то улучшить, а это очень классная стратегия, потому что она тебе может давать трехзначную доходность. То есть если ты просто купил сайт, разместил блокерик, то это где-то в районе от 30 до 50 годовых тоже неплохие цифры но если чуть-чуть вот позаниматься как раз например вот один из шагов которые мы рекомендуем делать это так называемый аудит сайта то есть он называется seo аудит его можно есть много разных вариантов как сделать его там за 500 рублей как сделать его бесплатно по факту мы рекомендуем вот у нас есть просто как это есть мнение что технари точнее технари считают что технари стоят дорого но есть биржи микроуслуг когда каждую конкретную задачу ты можешь купить очень дешево за 500 рублей за 1000 и мы в свое время для себя нашли очень классную историю когда я не знаю, рассказывали мы или нет, это в прошлом видео. Но один из примеров, да, как мы решили для себя. Хотя мы сами являемся технарями, у нас был сервер, за который мы платили 10 тысяч рублей в месяц, на нем размещались все сайты. И у нас был администратор, который стоил 30 тысяч рублей в месяц. То есть все размещение у нас стоило 40 тысяч рублей. Что мы сделали? Мы перенесли, отказались от этого, перенесли все сайты на хостинг за 160 рублей. Причем на каждый сайт мы на отдельный аккаунт просто разместили. 160 рублей на каждый сайт. Все, мы сэкономили сразу около там, 25 тысяч рублей просто за счет того, что мы убрали вот эту сложность из своего проекта. Потом следующее, у нас был человек в штате свой технарь. То есть сейчас, смотри, у нас в пуле там сайтов, ну, я не знаю, корректно ли будет разглашать эту информацию, то есть стоимость пула сайтов больше 10 миллионов рублей, причем значительно больше, и по факту у нас нету своего штатного технаря, который занимается регулярно вот этой доработкой сайта. Потому что мы для себя нашли модель как раз вот за счет вот этих микро заданий, где мы можем просто купить каждую конкретную услугу гораздо дешевле, чем мы будем держать своего штатного специалиста за 30, за 40 тысяч рублей, который по факту, это вот как знаешь, как супер качественная техника для записи видео, то есть по-моему, это не влияет на доход. Здесь то же самое. То есть основное, что влияет на доход, это как мы будем увеличивать трафик. Не то, насколько красив наш сайт. Да? То есть в данном случае, если есть хорошие, качественные статьи, которые отвечают на запрос пользователя, нам этого уже достаточно. Скажи, у тебя вот следующий пункт идет. Настроить регулярную публикацию mm -hmm. нового контента. И на это нам в прошлый раз было разумное возражение, что... А где вы найдете задешево людей, которые mm -hmm. вам хороший качественный контент напишут, что хорошие копирайтеры стоят тоже денег? Mm -hmm. Ну, я предложил бы как минимум отдельно прямо записать видео по организации недорогого процесса управления. То есть мы можем просто... И плюс сейчас, например, ну просто я покажу, как это работает у меня, потому что это возражение, оно ну, логично, да, потому что люди считают все-таки то, что... Есть два типа статей. Первая статья, которые пишут эксперты в ведомости, соответственно, и эти статьи просто, они являются полезным контентом, который не генерирует трафик. И есть статьи, которые отвечают на запросы пользователей. Вот, например, огородная тематика сайт, соответственно, какие сорта помидоров стоит посадить в 2020 году? Или... Топ, не знаю, там, как это называется, ремонтантных помидорных сортов 2020 года. То есть, собираются такие ключевые слова. И по факту, давай так, решение то же самое, что и в технарстве. И оно называется декомпозиция. То есть, мы раскладываем сложную задачу, которая стоит дорого, на небольшие части, которые в итоге нам обходятся дешево. То есть, ну, например, Техническая задача, вот смотри, как получается хорошая статья, вот, как, вот давай, как ты представляешь себе написать хорошую статью, например, вот если бы у тебя была задача э, в огородной тематике написать хорошую статью, что бы ты сделал? Ну, смотрим поисковый запрос по этой теме, то есть как он звучит, угу. дальше находим информацию и ну, по, э, саму суть, как угу. правильно ответить на этот вопрос. Ну, и делаем какое-то хорошее подробное описание. Желательно там, чтобы были какие-то подробные, четкий план, что делать. Может быть, объяснение. Мне кажется, вот как-то так. Как ну, так ты то думаешь, типа энциклопедии. Сколько это должно стоить? Вот одна статья на 10 тысяч символов. Сколько она может стоить? Ну, 10 тысяч это большая статья довольно. Это, ну, наверное, что-то типа несколько тысяч рублей. Там ага. 3-5 тысяч рублей. А, окей, такие статьи массово на конвейере пишутся от 500 до 1000 рублей. Каким образом это работает? То есть первое, составляется готовое техническое задание для копирайтера. То есть техническое задание по себестоимости стоит 100 рублей. То есть за 100 рублей... Человек составляет, он подбирает ключевые слова, как раз причем не одно там 5-6 ключевых слов делает группировку, потом он э, подбирает заголовок тебе и он тебе пишет структуру статьи. То есть он как бы изначально составляет детальный план ответа что должно быть в статье для того, чтобы максимально ответить на вопрос. Это делает отдельный человек, это не делает копирайтер, потому что если мы даем а, ну, если мы даем это копирайтеру, то он примерно, наверное, 5000 символов будет рассказывать о том, как важно выращивать помидоры в России, историю развития помидорной отрасли, и потом, наверное, там пару абзацев ставят о том, что, какие сорта есть. Когда изначально ТЗ ставит другой человек, он не заморочен, на то, чтобы... Он, его оплата не зависит от количества символов. Его оплата зависит от того, насколько качественно он раскроет тему. То есть вот именно берем пример, он тебе подбирает, причем смотри, ты даже не участвуешь в генерации идей. Его задача подобрать те ключевые слова, которые будут давать трафик, по конкуренции, по частотности, потом под него написать структуру, и ты это готовое ТЗ уже передаешь уже автору. Все, автор пишет тексты приблизительно по 40-50 рублей за 1000 знаков. Но опять же, если это какие-то экспертные темы, тема бизнеса, мы авторам платим там 70-80 рублей, и то коллеги по отрасли считают, что это дорого. То есть в итоге нам статья там 10 тысяч знаков выходит в районе тысячи. И при этом качественная, да? Качественная за счет того, что... Качество статьи определяет полнота ответа на запрос пользователя То есть при этом, когда начинает писать копирайтер, за ним еще следующий человек – это редактор То есть у нас 3-5 копирайтеров в команде, приходится 1-2 редактора, которые за ними перепроверяют Полная вычетка, проверка текста стоит 100 рублей. То есть 100 рублей на входе составить ТЗ, 100 рублей на выходе проверить качество. И вот это написать основу, это на самом деле... Ну вот это помнишь, когда была тема с написанием романов, когда использовались литературные рабы для того, чтобы написать больше... То есть да, да, то... Да, не все знают, что у Александра Дюма было около 300 литературных рабов, которые ему помогали писать все его. Всех его мушкетеров. Да, но при этом ты понимаешь, что он составлял ТЗ, да, то есть он... здесь да, ровно да. такая же история работает, и никто не говорит, что Дюма не писал качественные тексты, да? Хорошо. Что лучше, купить готовый сайт или с нуля его постепенно создавать и как бы вырастить свой сайт. Я считаю, что нужно покупать как минимум ты экономишь очень сильно время, потому что если ты делаешь сайт с нуля и при этом не разбираешься, даже если разбираешься, то есть у тебя уйдет примерно ну вот сейчас около года. На то, чтобы вообще почувствовать, что там есть трафик, и у тебя, скорее всего, пропадет интерес. Когда ты покупаешь готовый сайт, там даже недорогой, у тебя сразу начинает идти доход. То есть у тебя появляется мотивация от того, что ты круглосуточно видишь, какие деньги к тебе приходят на счет. И ты видишь, как у тебя от публикации вот этих статей, у тебя этот доход увеличивается. То есть это... Ну, интересное чувство, когда ты смотришь, там, ага, было 100 долларов в день, стало 150 долларов в день. И ты говоришь, о, прикольно, прикольно. И вот ты вот эту цифру как раз увеличиваешь. То есть готовый сайт – это скорость. Уже есть трафик, уже есть репутация. Ты сразу публикуешь контент, он просто заходит лучше. Просто потому что сайт имеет свой вес в поисковых системах. Ты быстрее растешь. Это... Ну, и при этом меньше рисков, потому что новый проект ты можешь создать, он может не полететь просто. А здесь ты уже изначально при покупке находишь те проекты, которые уже летят. То есть мы учим оценивать 70% успеха в сайтах, это то, как ты его купил, как ты его выбрал, как ты его оценил. Там э, прямо есть модель, на которой мы... Учли все ошибки, которых сами обжигались, и сейчас ну, студенты, они очень сильно снижают свои риски просто за счет того, что идут по этой системе, по которой мы сами работаем. А еще, Насколько кстати... здесь, здесь можно задействовать кредитное плечо? Насколько это безопасно? Насколько прочитываемый проект? Смотри, примерно там как получается, я бы не использовал кредитное плечо для покупки первого сайта совершенно точно, то есть я бы шел по пути купить на те деньги, которые есть и писать статьи, то есть по 500, по 1000 рублей по возможности инвестировать, покупать статьи, это лучше для инвестора, либо писать самостоятельно, но я бы шел, если инвестировать, это покупка все-таки, покупка статей и вывод, ну, увеличение трафика кредитное плечо ну например смотри у меня есть сайт который я купил за 500 тысяч рублей и он мне приносит 10 тысяч рублей в месяц там 15 условно значит я могу взять на следующую покупку условно кредит но по которому я буду платить 15 тысяч рублей в месяц то есть не под новый денежный поток а под существующий это гораздо ниже риски потому что всегда есть вариант то что сайт может упасть в поиске. То есть снизился трафик, сезонный фактор. Ты купил огородный сайт в мае, соответственно, получал радостно доход до сентября, и в октябре трафик на нем упал, доход упал. Соответственно, это все-таки большой риск покупать сайты Полностью на денежное, на кредитное плечо, но при этом он, это нормальная рабочая история, когда у тебя есть пул сайтов, то есть 5-6 сайтов и 2 из них ты купил в кредит, соответственно, ну блин, забегай вперед, ладно, скажу, ну первый сайт мы тоже покупали там в основном на заемные деньги, то есть это был большой проект и э, сейчас я считаю, что все-таки имеет смысл... Э, не использовать для первой покупки, но при этом под существующий денежный поток можно для скорости это дело также использовать. Вот у нас в прошлый раз был, были подобные вопросы, что а вот как мне купить сайт за, допустим, 10, 20, 30 тысяч рублей, его развивать в некий интересный, огромный многофункциональный сайт с кучей статей, как огромный журнал. Угу. То есть вот а, можно ли так делать, то есть покупать что-то небольшое, развивать его в большой и серьезный проект? Мы так и делаем в основном. То есть мы покупаем, ну, для нас небольшие проекты это проекты где-то в районе 300-500 тысяч рублей. То есть это та планка, за которую ну, нам в принципе интересно смотреть. То есть смотри, когда сайт приносит меньше там 10 тысяч рублей, то значительная часть этого дохода будет уходить на, напис... на написание статей. Когда сайт приносит 50-100 тысяч рублей, то вот эти затраты на статьи в общем бюджете, они не очень большие становятся. И тогда это становится интересным. То есть мы берем сайт за 500 условно и в течение года растим его там, примерно до 2-3 миллионов рублей. То есть у нас есть несколько проектов, которые я как раз на бесплатном мастер-классе разбираю, примера таких проектов, которые мы покупали вот примерно в этом диапазоне, и стоимость каждого из этих проектов там где-то 2-3 миллиона рублей сейчас. То есть это очень неплохое увеличение капитализации таких проектов, и это та стратегия основная, которую мы используем. Мне не очень нравится э, суета в плане того, что купи-продай, купи-продай вот эти дешевые, но на старте, когда у тебя небольшой капитал, это очень сильно помогает. При этом если у тебя есть уже деньги, Допустим, ты хочешь купить сайт за миллион, за 2 миллиона рублей, то мы, во-первых, можем помочь тебе с этим, да, но самое простое, что можно сделать, это просто начать в этом самостоятельно разбираться, подобрать себе этот сайт и потом заниматься его развитием. То есть реально схема, когда ты его купил за миллион, там 3, 4, 5 миллионов рублей, он через пару лет стоит, это вполне себе нормальная рабочая история. И при этом все это время ты продолжаешь получать доход. То есть ты часть, там 20% бюджета ты возвращаешь, в написание статей, то есть там, допустим, за миллион ты его купил, там 40 тысяч рублей в месяц он тебе приносит, соответственно, ты 10 тысяч рублей возвращаешь в написание статей, а 30 тысяч рублей ты просто вытаскиваешь. Хорошо, чего стоит избегать, давай от обратного, то есть какие сайты нам не подойдут с этой стороны, если зайти? Ну, мы первое разобрали уже то, что быстро устаревающие тематики все-таки не стоит брать, это, например, какие-то инструкции к другим сайтам и так далее, я бы этого избегал. Второе, это региональные порталы, то есть какой-то сайт о каком-то городе, такие сайты тоже продаются, я вот вижу один сайт, он продается уже несколько лет, там доход у него 100 тысяч рублей показывается всегда, и владелец его не может продать, но ну, потому что у него ну, рай-центр какой-то там с небольшим количеством людей. Следующее это сложные экспертные тематики, в которых вы не эксперт Ну то есть какие-то темы супер сложные, вам будет трудно найти авторов И соответственно публиковать контент на сайт Я такие темы ну, тоже стараюсь э, не брать а Следующая история это общетематические порталы То есть сайты обо всем на свете то есть это вот женские сайты, где там и про маникюр, и про моду, и про знаменитостей. Такие сайты, они, ну, во-первых, к ним снижается доверие поисковых систем, и это слишком рискованно, потому что, ну, например, тот же Яндекс, такие сайты он не считает трастовыми, и практически ничего с ними сделать нельзя, он просто лишает их трафика. Соответственно, новостные сайты, то есть трафик идет за счет каких-то новостных поводов, я такие темы тоже не рассматриваю, то есть мне интересно как раз видеть. Зеленые тематики из серии, как сделать что-то, например, в определенной узкой теме. То есть, огородные сайты хорошо, там бизнес. Я очень люблю бизнес-тематику, она мне нравится и, соответственно, ну, у меня все, большинство сайтов, они как раз связаны с бизнес-тематикой. Я бы не стал брать интернет-магазины, потому что все-таки это вот как раз было много возражений на тему, что это реальный бизнес. Да, интернет-магазины это реальный бизнес. Отличие ключевое в чем? Первое, ты покупаешь платную рекламу, ты можешь заказывать SEO, но в основном интернет-магазин это набор карточек товаров, на которые люди приходят с контекстной рекламы, за которую ты платишь, и потом тебе нужно делать какую-то доставку, если ты сам ну, являешься еще и поставщиком. Соответственно, я считаю, что это мертвая тема и будущее в маркетплейсах, в амазон, Amazon, Wildberries и так далее. То есть это все туда, поэтому здесь тоже мимо. Форумы тоже не берем, форумы это... Ну, это тоже работа, это тоже бизнес, потому что здесь мы рассматриваем это именно с точки зрения инвестора. Что можно купить и что будет тратить минимум твоего времени на управление, минимум времени и денег. И на самом деле мы можем просто с тобой отдельным видео просто разобрать, как организовать дешевое управление таким образом, чтобы оно не тратило твоего времени. Потому что... Вот э, у меня был пример, я много времени, когда только начинал заниматься сайтами, я во все процессы погружался, но со временем я находил точки, как это можно упростить, как это можно делать дешевле, от чего стоит отказаться, и сейчас это, ну, у меня тратит время на то, что вот смотри, сейчас все сделано так, то что в понедельник мне приходит отчет с нескольких пулов по доходным сайтам, в которых расписано, что было сделано, что будет делаться, какой доход, с каких источников, как он изменился. Все. На этом все. Я могу войсом надиктовать, сказать, то что, ребята, вот здесь давайте сделаем вот такую штуку. На этом все управление мое заканчивается. Ну, я думаю, мы это действительно отдельно разберем, потому что большая mm -hmm. тема, как выбрать сайт, как управлять им более эффективно. Для тех, кто хочет глубже погрузиться, разобраться, куда, куда идти, что у вас есть из бесплатного поизучать, Расскажи, пожалуйста. Первый шаг это надо освободить себе ближайший вечер для того, для того чтобы сходить на бесплатный мастер-класс. То есть Пошагово вот этот алгоритм, начиная от выбора сайтов, заканчивая управление, там за два с половиной часа мы разбираем и станет все понятно. То есть основные вопросы, где купить сайт, почем покупать сайт, сколько можно зарабатывать, на чем зарабатывают сайты, потому что контекст это хорошо, но там есть еще минимум пять способов основных, которые мы используем для того, чтобы зарабатывать еще больше. То есть каждый конкретный элемент мы разжевываем, показываем, и вот я искренне рекомендую пойти на минимум бесплатный эфир для того, чтобы разобраться в этой теме подробно. И я гарантирую то, что вы совершенно точно найдете для себя фишки, как купить сайт дешевле. То есть эти 2,5 часа позволят вам сэкономить минимум 10-20% просто на покупке своего первого проекта. Это вот, это, наверное, одна из важных вещей. И, во-вторых, поймете то, что управление сайтом – это не прерогатива технарей это нормальная инвестиционная возможность, которая тебе дает круглосуточный доход большая часть его идет в валюте на карту, там Google, он прямо напрямую можете на карту или на валютный счет российского банка перечислять и это прикольно, то есть когда тебе кто-то платит деньги на карту в валюте мне кажется это очень интересная история поэтому еще раз я бы с чего бы я начал, так это именно с этого эфира хорошо, спасибо большое Андрей Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я постараюсь их в один из следующих эфиров задать Андрею. Подробно расспросим, постараемся все выпытать. Ну и посетите бесплатный мастер-класс, изучите, что к чему, если тематика вам близка и интересна. Всем удачи, Андрей, большое спасибо.